Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Ну вот, прошел Новый год, сегодня 3 января, и я хотела бы просто снять такой небольшой обзор, показать, как себя чувствуют растения после Нового года. Директор спит. Балюня вот кое-как его разбудила, чтобы сняться, показаться вам. Тоже у них сейчас он час, так что пойдет сейчас отдыхать тоже в общем директора спят и решила в первое видео в этом году сделать обзор моей оранжереи что появилось у меня нового и как чувствуют себя растения в зимнее время как вы видите некоторые растения мои цветут орхидеи у них столько много цветоносов очень много Но когда распустится, я обязательно сниму видео и покажу вам. Бугенвилия. Продолжает цвести. У нее просто везде, везде, везде цветные предцветники. И в зимнее время это, конечно, смотрится здорово. На моей мурае стали появляться красные ягодки. Ну, это у меня гостиная такая. Гостиная оранжерея, можно так сказать. Ну, папоротник. Я уже говорила, что он у меня очень-очень большой. Ну, растения, в принципе, выглядят все хорошо. Хотя сейчас совсем недостаточно солнечного света. Здесь вот заместитель. Ну, хоть не хватает, да, сейчас солнечного света, но, в принципе, растения, я могу сказать, выглядят хорошо. Но сейчас и весна не за горами. Сейчас уже скоро будет появляться немножко солнышко, и будет все хорошо. Здесь вот тоже у меня бугемилия. Тоже заложила цветные прицветники, просто вся, смотрите. И над моим водопадом здесь вот так склонилась булилия. И тоже, тоже все ветки у нее в цвету. Это такое у меня выросло кофейное дерево. Такое пушистое, такая крона у него. Прям здорово. Смотрите. Видите, какое руселие тоже давно ее не показывала. Я ее, кстати, обрезала. Это вот у нее новые, смотрите, какие пушистые побеги. Она тоже у меня находится возле водопада. Влажности ей хватает, и она себя чувствует прекрасно. И у моего стефанотиса, вот видите, начала расти веточка. Все хорошо. Это моя пуансетти, я ее из бассейна принесла сюда, но она, так понимаю, в этом году у меня не будет выпускать цветные прицветники, потому что рано стало ее подсвечивать дополнительно, поэтому она у меня просто такая зеленая, зеленая хорошая масса на ней. Антуриумы, вот такие большие, себя чувствуют они тоже хорошо, появляются цветочки у них, Видите, я просто два здесь обрезала, но тоже требует, конечно, освещения хорошего здесь, поэтому мало цветочков у них. Дуранта распушилась вообще стоит. Смотрите, какая красотка. Стрелица меня тоже порадовала. Она выпускает новый листик. Вот он. Раскручивается. В общем, она оценила мою перевалку в новое кашпо. Чувствует себя, в общем, хорошо. У Монстеры вот видите, какой предыдущий лист был. А следующий лист еще больше, но зеленый. Я заметила, что она их чередует. Вначале выпускает варигатный лист, а затем зеленый. Но это хорошо. И посмотрите, какой лист очень большой. Думаю, будет следующий уже резной листик и варигатный. Но монстера, я хочу сказать, это у меня крупная листья огромные заместитель конечно блюди что я показываю красавчик мой а глаза закрываются. но ну, здесь кроссандра моя тоже постоянно постоянно в цвету так же как и мои абутилоны цветочки конечно сейчас помельче но все же все равно цветут вот даже еще желтый цветет но ну, это отряд моих адениумов таких смешных но у них уже пошел рост видите пошел рост видимо чувствуют уже приближение весны а так они конечно у меня не лысики как вы видите но ничего Скоро нарастят себе шапочки и будут красивыми. Эту вот тоже бугенвиллю принесла из бассейна. И она, посмотрите, вот после стрижки стала обрастать листьями. Все-таки там с освещением совсем плохо. И поэтому растения себя тоже чувствовали неважно. А здесь, видите, как прям на глазах на глазах стало прям обрастать. Но вот так вот они у меня радуют. И иногда выпускают цветные прицветники. Для зимы, конечно, очень радует глаз. И на окне у меня тоже цветут бугенвиллии. Кстати, Скоро буду их пересаживать в другие горшочки и добавлять грунт, потому что грунта практически нет. Нужно будет их обрезать, пересаживать. И, конечно же, я обязательно сниму фильм. И смотрите, папоротник, который на коряге, как ему понравилось. Чувствует себя отлично. Нарастил себе стерильные листочки. Вон, видите какие и конечно же очень добавилось много новых листиков поливаю я его один раз в неделю и его это устраивает и давно не показывала свою примерию но вот такая она полулысая скинула листья Ну, тоже вот у нее здесь, видите, сколько много маленьких листочков появляется. Тоже, скорее бы, уже весна-лето, чтобы вынести ее на улицу и на летнюю веранду. Там она, конечно, листьями обрастает очень сильно. Ну вот, пришел на помощь Директор. Директор оранжереи тоже смотрит, проверяет. Год только что начался. И впереди ждет очень много и новинок, и пересадок, и перестановок. Еще все впереди. Увидимся в следующем видео.